Дамы и господа, всем привет! Сегодня я приехал в апартаментный комплекс Мане, здесь у нас появился хороший номер на продажу, но прежде чем его показать, давайте я вам коротко расскажу про комплекс. Мы с вами находимся в курортном городке на первой береговой линии, до моря тут буквально 200 метров, либо 3 минуты пешком, свой собственный облагороженный пляж, аэропорт 10 минут, жд вокзал 5 минут, в общем локация топ. Итак, что касается инфраструктуры самого комплекса, здесь нас будет с вами ждать бассейн 320 квадратных метров, подогреваемый, круглогодичный. Свой ресторан Мане, шеф-повар которого является Евгений Казубов, это шеф-повар ресторана Плакучая Ива, который относится к сети White Rabbit Family. То есть ресторан будет достаточно крутой, популярный, я думаю, что он будет входить в топ-5 города Сочи. Также будет свой бар на крыше, пекарня собственная, тренажерный зал, также ультрасовременная спа-зона со своей косметологической клиникой, с медицинской лицензией, хамам, сауна, короче все как вы любите, комплекс топ, начинка топ пойдемте смотреть. Да, кстати, что касается инвестиционной привлекательности, данный номер будет вам приносить от полутора миллионов чистой прибыли, это при самых скромных расчетах. И окупаемость составит 8-10 лет. Ну что, дамы и господа, я думаю, что вы, как и я, оценили данный комплекс, этот архитектурный ансамбль, эту эстетику. Напомню, номер 21 квадратный метр, цена 13,5 миллионов, что на 7 миллионов ниже, чем цена у застройщика. С вами был Илья, всем хорошего дня.